леди и джентльмены всем привет с вами снова макс репьев и сегодня мы отправляемся в трип по недвижимости краснодарского края и крыма но возможно это получится не трип по недвижимости а алка трип, потому что мы едем с ребятами с витей с анатолием и артем у нас сидит в машине прогревает мы хотим посмотреть не только недвижку мы хотим заехать на винодельник хотим заехать на гольф площадке хотим заехать на эндуро по катушке в общем много куда мы хотим заехать и посмотреть как это все выглядит начинается наш с краснодара но именно в эту поездку у нас менее всего интересует здесь мы хотим просто освежить информацию о комплексах хотим посмотреть что тут какие-то элитки появились как это все выглядит сравнить может быть сочинской недвижимости и так далее а самое интересное конечно же будет это Новороссийск, напа и весь крым так что господа стартуем и посмотрим как это все будет выглядеть мне выделили капитанское кресло здесь сзади вместе с руководителем, значит, будем с тобой ехать и руководить всем процессом. Трогай, шеф. У В... меня камера-то. Я а, все увидел. Все, ну... все куда-сюда поехали. Вообще. Так может выйди на, на дорогу там вон есть. В общем, не успели мы выехать с территории. То есть тут вот даже за бордюр еще не выехали. Происходит у нас смена капитана. Смена руля, блять. Я на микроавтобусе не ездил, ребят. На, это, на экзамене на правах. Все Просто не, было, сдал. Даже, не сдал, даже тронуться не смог. -за руля, как, блядь. Трогался, блядь. Приехали мы на жилой комплекс Аврора и сейчас посмотрим, что здесь есть, сколько это стоит. ЖК Аврора на Пике авторитет но выглядит очень даже и ничего с шпилем здесь куча значит рендеров здесь спортивная площадка внутри входные группы блин отсвечивает конечно. Но смотрится хорошо мы с вами зашли на строечку жилого комплекса «Аврора». Ребят позиционируют его как бизнес-класс, именно по краснодарскими, я так понимаю, меркам. Но здесь, смотрите, по инфраструктуре. То есть будет спортивная площадка. Первый этаж – это свободный этаж коммерции. Что хотите, то и делайте. И вот у ребят здесь проблема, что нет парковок. То есть они хотели внести изменения в проект и сделать здесь подземный паркинг, но не получилось. Поэтому всего 135 парковочных мест на 500 квартир. Для Краснодара это, конечно, минус, но здесь мы близко к центру. Буквально 10 минут идти, и поэтому можно как бы жить без тачки. Минимальная площадь 46 квадратных метров, но мы сейчас с вами пойдем, посмотрим, как выглядит тут демо именно эти квартиры. Ну вот, значит, так выглядит демоэтаж. Очень хорошие двери, хочу сказать вам. Здесь, значит, облицовочный керамогранит. Вы Выведена подсветка под номер квартиры. У ну, известно, что у нас вот так вот. А, есть, а есть. это что? А, это лифтовая группа. Ну, грубо говоря, мы точно такую же с вами только что зашли. Есть, конечно, косички по обрезке плиткам в дамы Ну, вроде так. Ничего выглядит нет. Нажимаете кнопочку, там небольшой электропривод, и она отщелкает. А, она работает? Нет, но ну, надо подключить. А. Короче, здесь вот кнопка вот стоит. Здесь, вот здесь вот идет по кабельу. Будешь вот так вот ходить, подходи к своей гривне. Вот так выглядит у нас сама по себе квартира. Большая такая у нее зона спальни. Сюда размещается гардероб, хотя на самом деле для него здесь выведено место вот тут. Вот именно они начинаются по минимальной цене продаются. Санузел огромный, реально большой. То есть ванна, даже не сюда встали. Для такого размера кухня. Причем здесь будет витраж стоять. Вот эту вот часть можно убрать. Здесь будет алюминиевый витраж на лоджии. Так что вот эта часть может спокойно стать продолжением самой кухни. Конкретно эта квартира стоит 9 215, потому что она идет половиной метров вообще начинаются они от 189 тысяч на квадрат, именно на вот такие вот небольшие площади. То есть это самая маленькая здесь. Проходит все ипотеки, субсидии, не субсидии и так далее. И самый кайф, что мы находимся именно в центре. 5 минут пешком здесь до улицы Красная. Ну, как бы вся центральная инфраструктура, 4 гимназии, э, сайдики, ну, грубо говоря, все, что нужно для жизни, все здесь есть. Единственный минус это парковка. Много квартир, но парковка одна. Вот. Ну а построечки как бы вы сами видите, что здесь происходит. Все материалы ребята закупили до да, всех событий. Поэтому стройка, я думаю, не прекратится. Сдача самого комплекса у нас конец этого, вот, то бишь 24. 71, значит, с половиной квадрат. Выглядит вот так. Здесь у нас стоят коммуникации есть, значит, можно разместить. Вот ее планировка. Мы с вами только что зашли. Здесь у нас с правой стороны планируется кухня. Вот так она выглядит общая площадь 15-2 квадрата. Здесь у нас э, спальня. Но в принципе можно и здесь разместить кухню. Вот показывают санузел. Вот их два. И спальня, конкретно, конкретно прям спальня. Вот давайте в нее сначала зайдем. Выглядит она вот так. То есть буспалочка здесь спокойно размещается. Балкон. И гардеробная часть, наверное, встанет, ну, прям в аккурат, вот сюда шкаф-купе хороший разместится. Санузел идет раздельный, так раз, два, ну, дома еще стена будет. И здесь у нас отсюда можно продолбить, сделать кухню большую, хорошего размера получится, либо сделать ее вот в этой вот зоне. Вот на сегодняшний день она стоит 13 545. И вообще, как бы мы, Краснодар, в основном рекомендуем покупать людям, которые сюда переезжают, хотят переехать на юг, им, например, не хватает денежек на Сочи, то Краснодар является хорошей альтернативой. Вы можете рассмотреть эти комплексы. Здесь большие площади, они сильно дешевле. То есть Здесь мы с вами видим цены 190, 200 и 180 тысяч за квадрат. Либо он хорошо подойдет для аренды. То есть вы ее можете купить и на постоянку это все сдавать. Сюда переезжают люди с семьями, поэтому двушки в принципе в почете любого класса жилье здесь востребовано что мы с вами возьмем бизнес что мы с вами возьмем комфорт что мы с вами возьмем элит на все здесь есть спрос потому что город очень популярный на сегодняшний день для переезда очень хорошая планировка трешечка минимальная цена 26 600 но она реально того стоит то есть здесь у вас вот такая вот площадь круговая с окнами во все стороны здесь значит размещается кухня ну, здесь на самом деле мне не заблудиться. Можно здесь вот такого размера санузел. Проходим дальше. И здесь у нас одна спальня. Гардеробочка, да, туда аккуратно встает. Или вот так вот, кстати, можно зашить ее. Здесь еще один санузел. И вот такая еще одна спальня. Вот, кстати, предметно как выглядит алюминиевое застекление самой лоджии. То есть вот это, по сути, можно убрать. 26 600 на сегодняшний день. Их осталось всего 6 штук. Но, как вы понимаете, конкретно эти площади покупаются для ПМЖ, для переезда. Площадь прям очень человеческая. Напланировать можно все, что угодно. Единственное, жаль, что нельзя вывести вот сюда, стоя коммуникаций, куда-то вот в эту часть и сделать вот по тому углу кухню. Что имеем, то имеем. Конечно, хотелось бы здесь окна немножко другого формата увидеть, чтобы они слишком широкие профили. Вот, вот это вот огромная такая конструкция, которая загораживается. Но хочу отметить то, что здесь сразу уже идет такая типа, пречистовая, выровненная стены, уже идет стяжка и достаточно высокие потолки уже по отношению к стяжке сразу. 2,7 вот сейчас вот здесь. То есть вы делаете гипсовый потолок здесь, и у вас, ну, Час, Анатолий, ты у нас в Краснодаре прошел много лет. Что скажешь? Место пушка? Место бомба. Так. Место бомба. Да, понятное дело, что как бы видовые характеристики мы не обращаем внимания, потому что в основном вид на море характер... здесь нет. Вид на море, вид на горы здесь нет. Вот здесь равнина. Это как бы большая часть городов наших находится на равнине российских, И собственно, но инфраструктура. Ну, короче, вообще все, именно эти города нужно и рассматривать и с точки зрения, что у тебя есть вокруг, а не какие виды да, из окон. Да, что у тебя есть вокруг, удобство добраться там, до каких-то основных магистралей. Здесь, в принципе, рядом Красная площадь доехать а до нее там далеко. улица Красная, пешочком дойти там 5, может быть, 7 минут. И, собственно говоря, все ты это можешь делать вообще на самокате, тебе не нужен не автомобиль. Ну на такси. Ну, или на такси, конечно. В принципе, если у тебя здесь пешком по дороге. поверхности, ты можешь гулять. Еще вон общественный транспорт ходит, вы видите сколько автобусов проезжает? Так вот троллейбусная депо. Сейчас а, мы еще будет. с вами спустимся в коммерцию, посмотрим, как она выглядит, посмотрим, для чего она подойдет, сколько она стоит. Вообще, как бы здесь всего помещений осталось от 120 до 150. Сколько стоит? Там, а, квадратный метр, те, которые идут сюда на фасад на Дзержинского, 380 тысяч за метр. Mm -hmm. Давайте с вами просто переведем сразу в минимальную стоимость до да, этой коммерции. 120 умножаем на 380. 45 600. Минимальная стоимость коммерции 120 квадратных метров. Это первый этаж с видом сюда будет. Ну, как такая цена, конечно. Ну, и для тех, кто не любит вот эти вот краснодарские кирпичи песочные, как вот этот. Ребята здесь полностью закрывает фасад вот такими вот панелями. То есть кирпича не будет, дом сам по себе теплый, но весь фасад будет вот за такими панелями спрятан. То есть будет смотреться не вот так и не вот так. По-другому. В основном вот этот комплекс ребята покупают либо для ПМЖ, либо для посуточной сдачи в аренду. Так как рядом центр Краснодара. Но для посудки, как вы понимаете, нужно брать однушки. Однушки всегда в цене. И даже их можно сдать как в посуточную, так и в длительную аренду. Погода вот нам что-то сегодня не соблаговолит. В Краснодаре мы будем один всего лишь день. У нас здесь немного строечек. Мы просто хотим, ну скажем так, сопоставить у себя в голове э, нынешние цены на него. И насколько здесь стоит бизнес-класс. Как он выглядит. И потом мы уже поедем дальше нашего турне. Именно по курортной недвижимости там, где есть мы посмотрели с вами только что первый проект в Краснодаре. Конечно, это не сочинская недвижка, она здесь выполнена в таких больших размерах хорошие площади. И можно ее рассматривать для покупки именно на ПМЖ и отсюда гонять, например, на море, купить там дачу себе какую-нибудь недорогую в Агое Мне, честно, Краснодар, вот лично мое мнение, не по душе. Я просто вот сам из примера такого же города, из Челябинска. Он, конечно, не южный, но по формату он плюс-минус такой же. Но если, например, рассматривать это все-таки, вы хотите сменить погоду, хотите, чтобы было больше солнца, Краснодар как бы хорош. В нем есть минусы, это большие пробки, но есть абсолютно вся инфраструктура и можно себя реализовать в том или ином направлении. То есть вот много кто приезжает в Сочи и говорит, я вот там был, например, маляром". то И в Сочи как бы такой работы нет. Сочи это вот, ну, вот можно сказать, наверное, город, ну, лакшери что-то. Ну, вот, ну какой-то такого формата, то есть там ты просто живешь для себя и в кайф здесь вы можете заниматься своим делом, которым вы занимались там у себя в городе. Будет Челябинск, Магнитогорск, Новосибирск, Красноярск и так далее. То есть вы просто меняете погоду, а инфраструктура остается та же самая. Что вы думаете вообще про Краснодар, Виктор? У тебя же здесь была квартира, кстати, ты же покупал. Она у меня есть. Сказка, брат. Так. А я про Краснодар думаю, что здесь нужно не сравнивать Сочи. Будем рассматривать Краснодар как отдельно стоящий город, как миллионник, Касаемо больших комфортных площадей, действительно, тут я с тобой соглашусь, там в том же Сочи мы их найти не можем. Но здесь люди переезжают жить, развиваться, и те, кто привыкли в своих городах к однушкам 60 квадратных метров, в ну, Краснодарах их приятно удивить, потому что здесь это все есть. Можно я сразу добавлю еще, что в Краснодаре вы действительно можете продать свою квартиру где-нибудь в Красноярске, совсем немножко добавить и поменять просто город вот прям баш на баш да так и есть краснодар имеет большой плюс то что здесь горы море в двух часах есть касаемо пробок, который ты отметил я бы наверное все-таки не согласился, потому что мы не жили здесь, но у меня здесь живут друзья, и они рассказывают, как объезжать эти пробки. Сейчас Анатолий. Да, у Анатолия есть там пометочка, он сейчас ремарчик свою ставит. Но есть, да, друзья, которые знают, как объезжать эти пробки. И вообще, когда ты уже живешь в Краснодаре, все-таки занимаешься здесь какой-то деятельностью, если это не разъездная деятельность, а миллионник, это... Скорее всего, это будет постоянная работа, вы утром приедете на работу, вечером будете возвращаться, а субботу воскресенье скорее всего, будете уезжать в горы или на море. И, соответственно, пробки здесь они не столько будут влиять. Не забываем, что здесь коммерция на каждом углу, торговые центры, огромное количество на каждой улице практически. Поэтому, в принципе, не обязательно машиной-то иногда пользоваться. Ну, такси как бы решает, оно в любом да. городе на сегодняшний день становится выгоднее, чем тачка. Толян, у тебя там палец вверх был поднят, ты что-то хотел добавить? По поводу пробок, немножко получше стала ситуация сравнительно с тем временем, когда я жил здесь. Но на тот момент, когда я здесь жил, а это 14, 15, 15 год, когда я отсюда уехал, это был худший город по перемещению. Ну реально, здесь ну, очень было все плохо. Москва и Питер отдыхают, здесь было очень все плохо по движению на машине. Mm -hmm. Сейчас по-моему и мои друзья также говорят, что стало получше. Сейчас какое-то время есть, какой-то можешь выбрать и поехать и нормально приехать, то есть там, не, стоять, не, не стоять в пробках там по два, по три часа. Как бывало так, что я до работы э, в выходной день ездил 15 минут, а в будний день с утра я ездил до работы полтора часа. Ну то есть как бы вообще не комфортно. И пешком я ходил 40 минут. Касаемо поездки на работу. Здесь я могу поспорить. Например, люди, которые приезжают из Москвы, наши клиенты, они добираются до работы, бывает по 2-3 часа. А у некоторых, или... а некоторых занимает три часа даже в метро. Не говоря, что вы в машине находитесь, вы слушаете музыку, слушаете книги и кайфуете в этот момент, возможно. И.. Два-три часа доехать до работы Иногда это не проблема для людей Но Здесь да, такого да, нет да. Мне Краснодар не нравится тем Что он слишком разношерстный И вот мы с вами едем сейчас И здесь дома с абсолютно Разной архитектурой Здесь вот мы видим постройку Ну что-то типа, не знаю 19-20 века Здесь у нас, значит, следом стоит Какой-то полу-хай-тек Здесь у нас вот такая Вот построечка в виде квадрата, там короче у них у всех разные фасады вообще прям разные, ты вот едешь просто по всей этой разношерстности она вот немножко напрягает в нем есть конечно свои плюсы есть свои минусы, я просто вам высказываю свое мнение и знаете, что вот большая часть машины со мной не согласна они едут мне, говорят, что это вот то, это то. У каждого человека есть свое мнение. Я просто вам его транслирую свое. У вас оно может быть абсолютно другое. Может быть, вам архитектура Краснодара, конечно, и нравится. Но у него есть огромный плюс в том, что здесь сильно дешевле, чем в Сочи. Что отсюда можно добраться куда угодно, куда ты говоришь. На Донбай, на Архыз, да, на, да, на море. И при этом ты в мегаполисе. То есть миллион населения, может быть, даже на сегодняшний день уже и больше. Но архитектура, конечно, оставляет желать лучшего. Вот Вот предмет архитектуры. Белое окно, черное, зеленое. И все в разнобой еще. Вот так. Мы приехали с вами посмотреть вот этот замечательный дом. Выглядит он эстетично. И самый кайф, что мы находимся в самом центре города. Именно в историческом центре отсюда начинал развиваться Краснодар. Здесь, значит, краевой перинатальный центр, собор. С той стороне у нас находится Екатерининский сквер. Здесь краевая детская больница и дом, который называется Роуклиф. В общем, цены на сами квартиры начинаются от 18 до 100 миллионов. Минимальная площадь это 54 квадратных метра. Максимальное, что на сегодняшний день можно купить, это 220 квадратных метров. Мы сейчас с вами в него зайдем, посмотрим, а снимаем мы это все с территории вот Южного Главного Управления Центробанка России. Пойдемте внутрь. Здесь, как вы видите, идет строечка полным ходом. У ребят здесь есть подземный паркинг, и на самом деле концепция именно самого двора очень правильная. Здесь мы с вами не увидим прям такой богатой вот этой инфраструктуры, каких-то здоровых детских площадок и так далее. Это конкретно клубный дом, который находится в центре города. Ворота. Они, значит, здесь съезжают. Вот в этой части будет находиться ресепшн. Мы сейчас с вами зайдем. Там охранник, который бдит за всем этим делом. И вот вы сюда заезжаете и сразу вниз в парк. А эта часть здесь, конечно, еще пока ничего не сделано. Всем ходом идут работы. Будет общий ресепшн на все три подъезда. Здесь будет стоечка, там кухня, чай, кофе, что-то будет приготовлять. Здесь будет охранник сидеть. Пуфиги какие-то, диванчики и так далее. Все здесь будет. То есть вы, кроме как через это место, не можете пройти никак внутрь самого здания. Идем. Это называется Аммонит. Аммонит называется. Амонит. Юрский период, 150 это первые период оттюзки, нашей, да, это первый лет. да, первый жизнь на Земле. Юрский отсюда идет. Это очень важно. Сначала мы с вами сходим в паркинг, посмотрим, какого они размера. Но ну, вот, грубо говоря, я на рейндж-ровере сюда заехать пока что могу. Так, едем, 8, едем, 10, 7, едем. Все имеют различный размер от 18 до 23 квадратных метров. Так. Под видеонаблюдением абсолютно каждому, да, это вот сколько, ну, если хотите, минус 1. А да. парковка идет сразу в подарок? Или она а отдельных парковка, денег еще стоит? А, до да, конца текущего месяца одно место парковочное мы подарим а, клиенту, если у нас будет квартиру более 100 квадратных метров. В принципе, любую квартиру, кроме одной, это будет, вот это, я так понимаю, и есть, да, парковка? Да, это парковка. Ну, как бы, крузак сюда залезет. А парковка на территории есть просто свободная? Парковки на территории нет. То есть Здесь нужно сразу еще и закладывать а вообще, парковочное место? В жилье обычно люди приобретают э, ну, такой статус, имеют, который, за который не ездят на своих автомобилях. Ну, будет. короче. Вот так. Здесь анимация... На фасадах не будет ни одного блока. Есть технические вот такие балконы для размещения кондиционеров. Вообще, на самой лестничной клетки, всего 2 или 3 квартиры, то есть комплекс прям клубный-клубный, всего 89 квартир. Здесь даже двухуровневые квартиры есть, правда на низком этаже так находится, но концепция прикольная. Лестницу вы здесь проектируете сами, но площадь прям конечно гигантская, хлопок и вот весь первый этаж, можно прям разгуляться. чем мы сейчас хотим подняться наверх, показать какие виды открываются. Очень радует, наверное, по самому наполнению, что алюминиевые окна толстые, высокие потолки, все так качественно сделано, инженерка, ну, как бы на уровне, реально на уровне. А я вас, господа, обманул. Есть на верхнем этаже тоже двухуровневые квартиры, примерно такой же площади, как только что мы с вами были. Вот такие виды из окон открываются, вполне себе неплохие, очень даже. И здесь, на втором этаже, еще есть выход на террасу. Сейчас мы это все с вами посмотрим. правда закрыт, но тем не менее. Верхние этажи, вот эти пенхаусы. Здесь у вас так чик открывается и выход. На, собственно, вашу террасу. Она достаточно большая. Оттуда начинается, здесь заканчивается перголы, всякие там маркизы. Можно сделать. Витя сказал, что здесь квартира просто пушка. Ого, вот это поворот. Виды, конечно, здесь прям. Вот это прям на уровне. Вот эта квартира, конечно, с очень хорошими видами. Храм один, храм второй, обилие зелени, видно весь центр. Пушка просто. Нет. И очень круто, что они здесь идут в свободной планировке. Да, да. Нагородить можно все, что хочешь. Можно из нее сделать большую однушку, трешку, четырешку, Одну. пятерешку. Студию. студию оставить, да. да. А вообще, можно, короче, здесь сделать ресторанчик. С выходом, С выходом на террасу, да. И устраивать здесь дискотеки. Так, ну, а терраса, наверное, тоже закрыта. Но ну, пойдем посмотрим. Лестницу, как вы понимаете, вы самостоятельно делаете. Нет, здесь терраса открыта. И вот мы сейчас с вами на нее поднимемся. Значит, выходим. И у вас вот такая большая часть. Это ваша терраса. Виды просто пушка, да, ребят? А сколько стоит он? Он продает. Какая жалость? Но а тут сколько весна. стоил? Тысяч. Это самое дорогое, самая большая площадь. Здесь по крайней мере можно разобраться, где мы находимся. Анатолий. Анатолий. Ну, смотри, там у нас в той стороне юбилейный, там фестивальный. Вот там, ну, вдалеке, наверное, на камеру непонятно будет, откуда мы приехали. Это вот как раз э, Газпрома центральный офис ага. вот с треугольничком видишь не видно здание да. ну, вот прямо с треугольничком на ну хорошо вот там мы приехали были на первом комплексе здесь у нас улица красная берет свое начало ага. вот, ну, по сути от храма и вот туда в ту сторону идет до да. центральный парк здесь можно пройти здесь вот перинатальный центр Uh, краевой. Да, краевой перинатальный центр. Вот где колесо обозрения, это центральный парк. Uh -huh. uh, река Кубань ее видно. Ну и, собственно, вот по сути это все центральная часть Краснодара. Но место хорошее. Место шикарное, да. Вот в любую точку Знаешь, вот я хочу сказать, что Краснодар сверху смотрится лучше, чем снизу Да, согласен, согласен Здесь, по крайней мере, ну как бы зелени, ты видишь, ее немало на да, самом да. деле Но очень э, тщательно этой зелени как раз скрыты вот эти вот маленькие вот несуразные э, домишки Которые уже пора сносить, что-то на их месте строить там красиво Да, вид, конечно Но ушко так как памятники архитектуры тоже уже пришли. А, в, негодность, в негодность их нужно просто обновить, сохранить вот этот стиль да, и просто обновить. Вот много здесь таких зданий, которые требуют вот капитального ремонта. Ну, было бы очень круто, если бы этим кто-то занялся. Но так как эта квартира продана, то вот та, в которую мы с вами заходили, стоит 64 миллиона. Это вот сюда мы с вами не смогли выйти. Достаточно большая площадь, хорошая терраса. Виды, и, конечно, с этими не сравнятся, но там, тем не менее, открываются виды на Краснодар, на все. То есть, на террасу вы будете видеть все то же самое, что сейчас видели мы. Вот в этой квартире мы с вами были. Она 164 да, метра, Короче, 164 метра, но это включает террасу сверху. Но здесь вы планируете две комнаты, большую кухню-гостиную вот в этой, наверное, зоне. И выход на террасу, а там все что угодно размещается. И террасная доска, кстати, еще будет. То есть не вот это вот, то, что сейчас там ну, наложено, а будет цивильная кровля. И вот такой пентхаус 66 миллионов рублей на сегодняшний день. Но предложение реально стоящее. Мы передвигаемся на следующий объект. Едем на улицу Уральская. Очень, кстати, прикольная улочка вот такая. Тут трамвайчики ходят, аллея из деревьев. В данный нашей момент нашей. это Ставропольская улица. Отлично. Гранд Palace Апартментс. Вот. Приехали мы сюда Сейчас посмотрим, что здесь нам предлагается Вот рендеры Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр, да? да, да. да, да агенты, да. правильно же понимаете? В общем, а, видео такие... Концепция здесь такая, что это апартаменты с доверительным управлением. Раньше был подписан договор с Форидаином, но, как вы знаете, сейчас немножечко изменилось. И теперь ребята ищут нового оператора, найдут скоро и будут, значит, сдаваться. Номер стоит 5800, очень приятно. Сдается сразу с ремонтом, но без мебели. И вот мы сейчас с вами его и глянем. Вот стандартный апартамент. Вот так он выглядит, Прямо тут его собирают еще. Здесь, значит, кухня. И вот так вот это все сдается в такой вот отдел. Это да, да, да. вот начинается от 5800. Да. А здесь, значит, вот такой вот санузел. Давай, давай, Стандартный апарт. Мы перешли, знаешь, дорогу от Гранд Пелоса. И, в общем, смотрите, что ребята предлагают здесь. Вы можете купить апартамент, он стоит 5 800 за 21 квадратный метр, мы с вами в него только что зашли, именно в его анал. Это все без мебели, но уже с ремонтом. И минимум с него вы будете получать 30 тысяч в месяц. Здесь будет котловая система распределения дохода, то есть все будет по категориям, но пока еще на сегодняшний день не выбран оператор. Но в ближайшее время выберу. 5 5800 апартамент, который будет приносить вам минимум 30 Если он будет приносить вам 30, то это 16 лет окупаемости Но это минимум А если он будет вам приносить 60, то соответственно это 8 лет окупаемости Но выглядит неплохо, как такая стабильная гостишка В принципе, мне кажется, предложение нормальное Можно рассмотреть под пассивчик Если бюджет у вас там 5 5800, ипотеки, welcome можно. Что-что в Краснодаре действительно прекрасно. Это заведение. Их здесь огромное количество. На абсолютно любой вкус и цвет. Бары, рестораны. Их прям здесь тьма тьмущая. Идем, значит, мы вот в это заведение. Называется оно Диканька. Там очень крутые драники. Вообще там, в принципе, борщ хороший. Вообще вот это все. борщ просто великолепный. Я просто ребятам сказал, что Краснодар говорил, крут тем, что здесь огромное количество разных заведений. Да. На любом шагу, на любой вкус, на любой цвет, все что хочешь. Бары, рестораны, клубы, все, что хочешь есть. И улица Красноармейская, улица Красная, ты вечером можешь выйти, погулять в по разных барчиках, сидеть. То есть, ну, в Сочи такого, к сожалению, к сожалению, может, кого-то будет, но сейчас нет. Интерьеры здесь вот такие. Вчера мы, в принципе, посидели в таком же примерно заведении. Главное, чтобы горилку нам здесь не предлагали, а остальное все хорошо. Виктор только что испытал здесь гастрономический оргазм от орошки. Какая? Какая-то фантастическая, шикарная. А что по борщу? Больше, больше. Просто больше. Лучше. Лучше. О, а вот мне и пельмени, пельмени были Пельмени а я-то вообще сюда зашел вот за этим. Потрясающие драники. Очень вкусные. Артем, вердикт? Как бы сказал Виктор, но здесь это нельзя. Ты запикаешь? Ну давай попробуем. Я... Ю... что за драники. Я думаю, все поняли. Вышли и пошел дождь. В общем, рекомендую вам точно вот это заведение. Ребятам, всем понравилось. Артем вообще сказал, что это один из лучших обедов, которые были с ним за последний год. Поэтому обязательно сходите сюда. Сейчас мы доедем до автосалона Черри. Хотим посмотреть вообще, что такое китайцы. Я думаю, что это, может быть, тоже будет интересно для вас. И после этого мы стартуем в Крым. В Крыму мы будем сегодня, наверное, ночью. Едем сначала в Коктебель и едем по побережью до Евпатории. А далее будем возвращаться уже в Анапу, Геленджик и Новороссийск. Изначально план был другой. Мы должны были с Новоросса начать, уехать в Крым, а потом вернуться уже и посмотреть. Но ну, посмотрели погоду, что в Новороссийске завтра дождь, как бы просто терять время, ну, не особо хочется. В Крыму крутая погода. Так что я сажусь на свое королевское кресло, и мы едем. Витя, паспорт взял с собой? Сейчас пойдем оформлять кредит на новенький Черри. Какой-нибудь там вот красный, красный, нравится тебе? Красный, гоночный, вообще... Вот 8 Pro, а вот 7 Pro. Вот, кстати, разница в них. А вот еще какой-то TIGA 8 Pro Max. ничего себе, Сейчас просто, Витя, это чисто твой формат вообще. Давай, сразу паспорт на ресепшн закидывай и погнали смотреть. Что значит, они стоят, а теперь уже не миллион восемьсот. Три шестьдесят девять. А вот это вот... Помню, в прошлом году чувак знакомый покупал ее за миллион восемьсот. Теперь она стоит два четыреста Блин, а вы посмотрите, здесь-то какое табло. А, Откни вот. куда-нибудь там. На старт нажми. Да, блин, ты чё? Эмуляторов снят, наверное. В общем, нас затянуло. И сейчас мы поедем на тест-драйв. Поедем на TIGA PRO MAX нам очень понравилась машина как она сделана по начинке артем у нас поедет первым возможно я тоже подключусь то есть мне прямо она очень вкатывает здесь всякие системы не системы сенсоры, не сенсоры вентиляция сидений кстати интересно задних сидений тоже есть вентиляция а задние сиденья тоже с вентиляцией задние просто перфорированные да, Значит, да. ну как бы здесь перфорация есть Перфорация есть, но вентиляции нет? Вентиляции нет. Mm -hmm. Сначала ребята затестят восьмерку, мы поедем на семерке, вот на этой красной. Потом поменяемся. Это значит переднеприводная 148 сил, это двухлитровая 200 сил. Это полный привод, это передний привод. Итак, садимся. Там панораму бы открыть. как? Да. Ну чтобы светлее да, было? А, кстати, знаешь, да, что у них люк сдвигается, вот, например, у меня на рейнже он сдвигается вот до сюда, а вот здесь да. он сдвигается вот так, прям. Вот, смотреть. сейчас человек покажет. Да. Покажите, пожалуйста. Давайте. Короче, он сначала сдвигается вот как у меня на рейнже, а потом да. можно его еще дальше задвинуть, прикинь. Вот эта песня, да? Да, приедем. Ну, все, едем. Работает ли? Да, работает. Блин, трудно. Очень тихая внутри, очень плавненькая, прям, да. прям радует. Ты смотри, что происходит. Да, можно сделать, можно ну, Вот это, да. Блин, вот это технологии. До зашел в прогресс. Круто, конечно. Итак, в пол. Пол. чуть-чуть пройдем вот он, и за ним можно. Ну, как бы, динамика, конечно, вялая, а в не обжимает. Рецензия, значит, такая, что вот эта тачка очень приятная для города, но она не едет. Она прям очень вялая на разгон. Опять же, я сравниваю с рейндж-ловером только. Ну, там, дизель, и он подрывает. Этот, как бы, ну, вот так вот. В городе ехать абсолютно комфортно, то есть в пробках стоять, на какие-то расстояния, крейсерскую скорую держать, он, ну, все по кайфу. Вот, сейчас мы пересядем на ту, которая спереди, и сравним ее. Думаю, что разница будет. Но как бы и разница почти в 2 миллиона рублей между ними. Внешне он, конечно, очень прикольно будет. Не знаю, конечно, как вам, но мне нравится, как, в принципе, он по дизайну собран. Сейчас мы прокатимся вот на этой. Покатались мы на... Черри Tiggo 8 Pro, полный привод, кожа, рожа, электросидения, автохолд, в общем мультимедиа, обогрева всех зеркал, панорамная крыша, ну, но там тоже все самое есть. Один, один нюанс, руль механический опускается. А, и, и все. все. И все. И ну ладно, банк, мы сейчас на ней проедем, езжайте на той. Все, да, ну, короче. Потом сейчас... рецензия будет общая. Да, давай. Все, поехали. Здесь уже есть память э, пассажиров. То есть можно, если вы с женой, например, ездите, Помягче. настраивать. Музыка уже стоит Sony. И вот это значит огромная панель. Здесь, конечно, уже все прям увереннее. Сенсоры, в общем, здесь сиденье. Можно там что-то понастраивать. Музыка, радио, электронная вот эта вот панель. И 2 литра, которые дадут сейчас нам сокрушительную мощность. Вот эта штука, конечно, классно реализована. Кстати, там у нас был вариатор, здесь у нас робот. На ступенчатый О, а он прям уже ощущается, что быстрее разгоняется, да. Вот это да, это уже поувереннее едет. Но это шумнее внутри чем-то. Как-то так вышло. Здесь надо проклеивать архи, наверное. Просто посмотрите как здесь можно вывести навигацию. Вообще, как то Ну, вот из Ауди скопировали ну, вот эту штуку. Смотрится, конечно, очень уверенно. На воротах здесь прям до хрена. И очень крутые. Причем есть адаптивный круиз, удержание в полосе, ну и, соответственно, все, что датчик дождя, света там... Короче. Ну, очень, конечно, солидно. Все сделано очень хорошо. Китайцы реально сделали прорыв. Смотрите, какая прикольная штука есть. Открой переднее левое окно. Открываю левое сторона окно. Закрой переднее левое окно. Закрываю переднее левое окно. Открой нам люк, пожалуйста. Открывай все. Uh, я все <с bueno> вообще открыла. Зачем? Это есть и чудо. Немножко недоработка, да, произошла? А... Чем я могу вам помочь? Закрой все окна и люк. Закрывай все окно. А люк остался открыт. Чем я могу вам помочь? Закрой люк. Конечно, закрывай люк. Акцент у нее. Ну, короче... Бесполезная, конечно, штука, но побаловаться можно. Тест-драйв закончен, и тачки очень порадовали. Это, конечно, едет круче, но вот это почему-то понравилось по мягкости больше. Это не едет, конечно, но, тем не менее, мягкая, в ней тише. Вот. И нравится она мне больше. Ну что, господа, мы выехали из Краснодара, и теперь направляемся мимо Анапы. Крым. Краснодар, конечно, нам понравился, и, может быть, стоит здесь подвести рецензию, для кого этот город подходит. Но, безусловно, город подходит для ПМЖ, подходит город для покупки квартиры, для сдачи ее в дальнейшем в аренду, как пассивный доход. Он определенно прекрасен тем, что там есть куча заведений, куда можно сходить, заведения, где можно учиться. Там, где можно работать. Короче, это город, если вы живете в Красноярске, Новокузнецке, Кемерово, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге. И вам просто хочется город потеплее, но при этом все сохранить те же самые пока, которые у вас там есть. Работу, образование и так далее. То Краснодар для этого очень хороший подойдет. У нас есть по нему разные предложения. Мы, в принципе, сопоставили у себя картинку в голове, показали вам, что сколько стоит. Это была первая серия выпуска нашего трипа. Надеюсь, он не превратится в алкогольный трип, конечно, что очень высока вероятность. В Крыму будет интересно. Господа, ссылочки внизу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Вам всем удачи, хорошего настроения. И мы мычим в Крым. Впереди камера на 40. Тормози!